Добро пожаловать на канал Exponents. Это новая версия канала, его ребрендинг. И с этого видео мы начнем разбирать с вами лекции по математике. С самого начала. В переводе с греческого математика буквально означает «наука наук». Определение, которое бы точнее выражало, что это такое, до сих пор еще не придумали. В ней заложена основа для всех остальных наук. Язык, который использует математика, понятен каждой другой науке. За столько лет существования науки математики до сих пор не договорились до того определения, которое объективно устроило бы всех из них. Сейчас большинство принимает то, что математика – это наука, которая изучает числа, количественные отношения и формы в пространстве. Чтобы описать математику тем, кто ее вообще не знает, этих слов уже достаточно. Но можно и проще. Математика существует для упрощения счета с самого ее изобретения. Основой математики можно совершенно заслуженно назвать число. Почему? Потому что математика непосредственно занимается изучением чисел. И это понятие числа считают абстрактным, то есть таким, которое невозможно описать как-то точно, только общими словами. А мы попробуем. Для начала не путайте цифры и числа. Это две совершенно разные вещи. Цифра – это символ, значок, который используют для того, чтобы записать число, способ обозначения. И именно поэтому говорят, скажем, римские цифры а не римские числа. Числа, вообще любые, служат для одной и той же цели – выражение количества чего-либо. Мы видим, скажем, три стула. Знание того, что их три, рождает собой число – три. И уже потом, когда мы снова видим стулья и уже знаем их количество, то мы формируем мысль об их количестве. И то, о чем мы думаем в этот конкретный момент, и называется числом – проще не опишешь. Для того, чтобы не огорошить вас всем многообразием чисел, придуманных людьми, их условно разделили на группы, которые называются числовые множества. К рассмотрению числовых множеств мы еще вернемся в будущих роликах, а сейчас вам достаточно знать уже того, что они существуют. Чтобы математика была понятнее и могла доносить свою мысль яснее, ее разделили на области. Арифметику, алгебру, геометрию и анализ. Функциональный анализ еще называется, как хотите. Сначала мы изучим арифметику, позже параллельно алгебру геометрию, а потом перейдем к функциональному анализу. Математика никогда ничего не принимает на веру. Все и докажи, все и объясни, но это и делает ее точной наукой. Математика видит мир по-своему. В ее представлении он состоит из аксиом и теорем. Аксиомы — это принципы взгляда математики на мир, поэтому их не обосновывают, поэтому они обоснования не требуют. На них основываются, чтобы расширить видение математики при помощи теорем. Таких утверждений, которые будут считаться истинными только тогда, когда будут доказаны на основе уже имеющегося доказанного у математики материала. Того, который математика уже считает истинным. Основываясь на том, что уже доказано, мы можем получить такое же верное доказательство. Сегодня вы узнали, что представляет из себя математика. Возникли вопросы? Сразу задавайте их в комментариях, пишите свое мнение, потому что это позволяет сделать канал лучше для вас. Есть задачи, с которой вы не справляетесь, не понимаете, как такое решать. Тогда поддержите канал и пришлите свою задачу в комментарии к донату. Я разберу ее в конце следующего вышедшего видео. Подчеркиваю, сколько бы ни было присланных через эту форму задач, я разберу их все в конце видео. Жду вас каждый понедельник и каждую пятницу в 17.00 по времени канала в новом видео. С вами был канал Exponents и лекция математики в понятном виде. До встречи в новом видео!